Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня поговорим о точке опоры, которая связана с избыточным материнством. Как уже эта тема достала? Как она сильно влияет на жизнь? На жизнь и самих матерей, и родителей, и детей. Я бы не стал об этом говорить, но я встречаюсь с этим на каждом шагу. Особенно сейчас, когда дети, сыновья получают повестки, мужья получают повестки, но они тоже чьи-то сыновья. И матери не сдают экзамен зачастую настоящей любви. Они по-прежнему в избыточном состоянии находятся. А это опасно. Нельзя... Отпускать детей, мужей на фронт, проявляя избыточное материнское чувство. Точка опоры, реальная точка опоры находится в любви, но не в избыточной. Не в переживаниях, а в надежде, в уверенности, что все будет хорошо. Я его люблю, значит, все будет хорошо. Моя любовь спасает. Надо верить в любовь, верить в любовь и не переживать, а благословлять и благодарить небеса за то, что сохраняют жизнь. Благодарить за то, что сохранят или уже сохраняют жизнь. Вот такое состояние другой любви, настоящей без чувства собственности, без вот этого горя, без этой безысходности, а наоборот, с верой, с верой, с уверенностью в любовь, что она действительно защищает. А настоящая любовь всегда защищает. Всегда. И это не просто слова. Это моя жизнь тоже. Сегодня я Отправляю сына на фронт. Он так захотел. Ему пришла повестка, и он принял такое решение. И я не нарушаю его свободу. Я ему, я его благословляю на его выбор. И я его люблю по-настоящему. Я желаю ему быть мужчиной и вернуться с любовью.